Когда я слышу, что та или иная нация, тот или иной народ является потомками великих людей, и сама по себе нация великая, то я обращаюсь к истории. К той, которую мне преподавали в СССР, к той, которую я видел сам своими глазами, к той, которую я изучал самостоятельно, ну вот. Ну и к элементарным выводам, которые впоследствии, как говорится, может приобрести совершенно любой человек. Я не готовился к этому видео, как обычно. Я все делаю экспромтом. Думаю, вы это оцените. сарказм. Посмотрим на одну из наций, на один из народов. Как говорят, великих народов в период лет старых. Примерно. Давайте посмотрим на Российскую империю, которая была весьма успешна по части экономики, весьма успешна по части развития размеров промышленности, сельского хозяйства, технологических каких-то достижений и многого другого. То есть вот то, что я не знаю сейчас, я современный... Учебники истории не смотрел, но я вижу, как переписывается история, и кое-какая информация мне попалась на глаза буквально за последние несколько дней. Я увидел новый какой-то там российский музей, где ханбаты и Чингисхан уже называются русскими. Там какие-то русские имена идут. Михалыч, там что-то такое, Иванович, Николаевич. Короче, историю переписывают настолько... Настолько безобразно, пошло и беспредельно, что, честно говоря, даже я, даже я удивлен. Но это закономерно. Так вот, не будем уходить далеко в сторону. Давайте просто пробежимся по тем событиям. Я могу что-то пропустить, вы меня поправьте, если что. Но начнем с революции. Хотя, я думаю, что стоит начать чуть раньше. С Первой мировой. Там погибло очень много людей. Причем погибло очень много хороших людей. Но даже эти потери, они, они наверное, несравнимы с тем, что было потом. Потому что потом была революция. Революция заставила умирающую Российскую империю покинуть огромное количество цвета нации. Самого настоящего цвета нации. Уезжали все. Самые лучшие люди, все, кто мог уехать, все, у кого были возможности, все, у кого были средства. Да, уезжали какие-то тоже, но основная часть тех людей, которые уехали, это были люди сердцевины нации. Большевики, они вслед уезжающим уничтожили еще огромное количество тех нормальных, тех хороших. Тех, кто мог им противостоять, тех, кто понимал, что происходит, какое будущее, будет ждать умирающую Российскую империю, их уничтожили. Потом была гражданская война, когда остатки тех, кто пытался изменить <coughs> и спасти Россию от большевизма, от кровавого, слепого и тупого большевизма, воевали с большевиками. Эта война унесла еще огромное количество людей. И это тоже был цвет нации. Это тоже были достойные люди. Вы должны понять очень интересную вещь, что любая война, которую проводит государство, в частности, когда она нападает на другие территории, в первых рядах идут ударные войска. Ударные войска это, ну, сейчас это части специальных операций, это ВДВ, это десантно-штурмовые. Это элита, понимаете? Это обученные, подготовленные. Самое главное, это здоровые, здоровые, крепкие люди. Это цвет нации. Они идут в первых рядах, и они погибают. Понимаете, да? За ней Следующий эшелон, когда уже происходит мобилизация, когда объявляется там военное положение, ну, вот как по нынешнему, по современному формату, там люди могут быть уже разных сортов, но первые в атаку идут именно самые лучшие, именно самые подготовленные. Это отборные войска. И это, скорее всего, даже профессиональные войска. Так вот, если согласиться с тем, что интеллект у них был или не был, это вопрос такой второй, третий, то здоровьем эти люди обладали отменой, потому что эти войска набирают только лучших. Вот представьте себе, гражданская война, погибли люди, э -э, в сельском хозяйстве что происходило, по политике партии, раскулачивали людей, создавались коллективные хозяйства. Всех людей, кто был трудолюбив, кто вел, свое хозяйство, имел, имел некий жирок, так сказать, даже просто крепко стоящий на ногах крестьянин. Это, это совершенно нормально, потому что в царской России, если крестьянин работал, то у него была и скотина, у него был добротный дом, у него был надел, участок земли, у него был сад, у него было много детей, у него было большое хозяйство. Так вот, такие люди, они представляли опасность для коммунистов, для большевиков. Потому что недаром они их назвали э, кулаками и отбирали у них все, что можно было. Этих людей уничтожали. Их ссылали в Сибирь, их помещали в невыносимые условия. В общем, их уничтожали. Дальше, в 20-е годы, был Голдомор. Огромное количество людей умерло от голода. Я думаю, что... Ну, тут не будем говорить хорошие, плохие. Там все умирали. Просто от голода, просто умирали. Потом, как говорят историки, примерно с 1937 года начались репрессии. Знаете, репрессировали тоже не тупых людей. Репрессировали всех тех, кто мог противостоять власти. Всех тех, кто, опять же, понимал, что происходит, и мог хоть каким-то образом повлиять на развитие событий. Если вы посмотрите на масштабы этих репрессий, если вы что-то слышали о... и имеете представление о компоненте, как Архипелаг, Беломор-канал и многое другое, то вы поймете меня. Уничтожено было такое количество людей, что я даже затрудняюсь назвать масштаб сравнить их с чем-то причем эти репрессии они длились не один день не один год, они длились довольно долго многие годы чуть ли не до последнего дня жизни Иосифа Виссарионовича это произошло в 1953 году если мне не изменяет память так что можете себе представить там даже не сотни тысяч там миллионы потом случилась русско-финская война где-то уже Ударные части шли впереди и штабелями укладывались. Россия пыталась закидать тогда Финляндию мясом. Просто мясом. Там погибло тоже огромное количество людей. Потом ну, было маленькое победоносное разделение Польши вместе с Германией. Ну а потом 22 июня. 1941 первого года началась Великая Отечественная война, которая в последующем унесла еще огромное количество жизней. В Советском Союзе ну, были конфликты, да, они вносили понемногу людей, был абсолютный запрет на все свободное. Визуально, может быть, на улицах это не было так видно, но это было диктаторское государство, Советский Союз. И он всячески боролся с любым свободным мнением, и люди могли обсуждать события разве только у себя на кухне, где-нибудь, на пару с самыми, с самыми преданными, что ли, доверенными людьми. Был конфликт э, такой, как Афганистан, афганская война, который тоже унес цвет нации, тоже молодежь, здоровые, хорошие ребята в ДВшнике. Они туда ехали, не обычные какие-то солдатики, не простые людишки, а, опять же, самые здоровые, самые подготовленные. Потом были 90-е, жуткие 90-е, когда здоровые ребята дарились в криминал, бывшие спортсмены. Тоже полегло много людей, но я не буду засорять ваш ум какой-то там статистикой, какими-то цифрами. Информация относительно доступна, с ней тоже можно ознакомиться. Потом была Чечня, две компании. Первая компания была вообще э, губительна для России. Почему? Потому что она показала новые форматы ведения войны и как легко <coughs> можно потерять огромное количество солдат, зайдя в город. Ну, в общем там -то, тоже цвет нации, тоже молодые, здоровые ребята, И по мере закручивания гаек из страны продолжали уезжать. Кстати, иммиграция была после развала Союза, очень большая, тоже уехало огромное количество людей. Вот, и когда пришла нынешняя власть к власти, каламбурчик такой маленький, по мере того, как закручивались гайки, свобода слова, свобода мнений, вообще все касательно этого СМИ и прочее, люди. По чуть-чуть, понемножку уезжали. За последние пару лет масштаб репрессий, ну, тут-то уж вы можете отследить. Уехало такое количество журналистов, такое количество политиков, оппозиционеров. Кто-то сидит, кто-то убит, кто-то... В общем, страна снова потеряла огромное количество разумных людей. Именно разумных людей. И именно тех людей, кто пытался что-то изменить, что-то изменить к лучшему. И вот сейчас, 24 февраля всего 22 -го года, кстати, почему-то я думаю, что есть у меня такая мысляшка, мыс, мысля, извините, отойду немножечко в сторонку, что всю эту войну они предполагали начать 22 -го. Какой символизм, да? 22-го, 02-го, 22-го. Ну, то есть, как бы так. Очень, очень интересный символизм. Вообще, я много символизма вижу в этой войне. Так вот, опять были брошены ударные силы. Самые здоровые, самые подготовленные. ВДВшники, ДШБшники там, и многие... Когда был принят вот этот закон ответственность до 15 лет за критику армии там, и все остальное, вы посмотрите, сколько сейчас уехало людей опять из страны. Скажите мне, пожалуйста, вот я не, не хочется мне сегодня грубить, не хочется мне сегодня хамить. Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Кто остался? Кто остался? Я, конечно, пропустил э, какие-то события, тоже вот чреватые, скажем так, потери населения, цвета нации, самых умных, самых здоровых. Я уверен, что я не все перечислил, то, что было в этой линии истории. Но кто остался? Чьи мы потомки? Каких таких великих? А я все еще удивляюсь, когда мне кто-то пишет грозный комментарий там с э, угрозами, с оскорблениями и при этом совершать такое огромное количество грамматических ошибок в крохотном, в маленьком крохотном таком зловонном тексте. Я еще удивляюсь. Сделайте свой вывод. Кто остался и чьим и потомки? Великие ли и что такое величие?